всем привет с вами Оля и сегодня хочу показать мои новинки LPS это уже второй выпуск этой рубрики да и сегодня у меня опять появился один пэт вот это мой вчерашний новый пэт из пакета кто не смотрел посмотрите вы видите аннотацию на экране и сегодня у меня опять собака и тоже один пэт такой уже не из пакета а простой одиночный пэт у меня даже каталога от него не сохранилось но мне нужно, и все вот карточка от моего прошлого пэта, а от нового пэта я не сохранила карточку опять, она мне не нужна. Ну, потому что она тут симпатичная. Ладно, короче, это опять собака, и она вот так выглядит. Да, и я такую собаку вчера увидела в каталоге пакета, и я в нее сразу же влюбилась. Она просто супер. Это Йорк. И она очень крутой расцветки даже круче чем в каталоге она вот такая вот э, серый э, такой светло серый и светло желтый и розовый носик фиолетовые глазки так, такие цветочки и она очень классная ну так пэт с ней опять же ничего не шло и ну, мне нужны пэт чем аксессуар и, кстати, с... ну, если вы не смотрели мое прошлое видео, э, то посмотрите. Это очень для меня важно. Мне надо, чтобы вы сказали, снимать мне пробный э, эпизод нового фильма. Или же нет. Ну, посмотрите, я оставлю ссылку в описании. Ладно, это было все. Это были все мои новинки. Ставьте пальцы вверх, не забывайте подписаться на мой канал, и писать вопросы внизу. Я скоро, опять же, хочу. Я скоро, опять же, говорю, хочу сделать рубрику Вопрос-ответ. Ну, все пока и до скорого.